Ты не пьешь или пьешь? Просто... Здравствуйте, уважаемые подписчики. Я не успел Добро приехать... пожаловать на Уральскую землю. Вот сначала до этого говорят, а он спрашивает, ты пьешь или не пьешь. Но Ты пьешь или не пьешь? Ну я могу пить, могу не пить. Они могут быть за рулем? Могут. Ну что, ребята, вы за рулем? Как дела? Как тебе у нас? Баню поедем? Я уже веники взял. Ребята, мы приехали на озеро, которое является жемчужиной Южного Урала, называется оно озеро Тургаяк. И многие подписчики пишут: скажи, где отдохнуть на Тургояке. Вот это самая кучерявая база Тургояка называется Золотой пляж. Слева от нас Тургаяк, а справа за горкой находится озеро Инышка. Легенда гласит, что Емельян Пугачев, отступая, именно вот в этом озере спрятал свои богатства. Вынышка. Вынышка, да. Закопал свое золото. Поэтому было несколько попыток взорвать перешейк mm -hmm. вот эту гору, чтобы его спустить и найти то золото. К счастью, не увенчавшийся успех. Вот. Ну что, ребята, у кого есть э, несколько сотен килограмм динамита, пишите нам с Игорем. Мы возьмем вас в долю. Мы возьмем вас в долю, да, у Игоря уже есть карта сокровищ. все сделаем. Вот прямо перед нами, ребят, находится.. Настоящая лодка Федора Конюхова, на которой он совершил путешествие через Атлантический океан. А, а почему она здесь знает? стоит? Ну потому что за ней находится клуб Федора Конюхова Юных путешественников. только что в парилке мне признался, что он никогда в жизни, ни в проруби не купался, ни в проруби после бани не купался. Поэтому я его пропускаю вперед, пускай парень насладиться этим удивительно просто. Айкушечка! Айкушечка? Да. Нафиг отомляешь. Холодный бассейн нырял, прорубь не нырял. Сейчас надо разогреться еще сильнее. Это был такой пристрелочный. Шик. На улице сколько? Минус 7? Ну, мало, да. Даже парни едят особо. А давайте я вам расскажу еще одну штуку. Вот. Когда я был в платье в четвертом, уровень трубояка был настолько низкий, что мы писали... Как они там, дипломная работа или как она, курсовая. О том, что если еще чуть-чуть уровень тургайка понизится, то начнется необратимый процесс цветения водорослей, вот этих mm -hmm. одноклеточных. И вода станет а -а зеленая. А сейчас, пойдемте со мной. Сейчас вода и зимой, и летом ровно вот такого вот цвета. Вот она абсолютно прозрачная, как из-под крана. Она всегда такая. Не у всех вода из-под края Она, не, ц... она... она... <смех> не цветет. Вот эта вода не цветет никогда, чтобы выйти. Она холодная. Озеро всегда подпитывается радоновыми источниками снизу. Uh -huh. Поэтому она холодная, глубокая, до 40 метров это озеро. Видимость? Нет, не видимость. Глубина. Глубина. А видимость? Видимость? Так ну, вы... говорите. прозрак. Прозрак. На 10 метрах лежишь и лодочку видишь просто над собой плавающую. Uh -huh. Абсолютно, вообще классно. А вот здесь, на месте вот этого залива, соседнего, была баскетбольная площадка. Буквально несколько лет назад кольца убрали. Так посреди залива стояло два кольца. А почему вода поднялась? Говорят, что, во-первых, перестали качать воду отсюда. Угу. А, я думаю, что это какая-то просто цикличность. То есть вот она, естественно, природным образом поднялась. Ну, может быть, от того, что качать перестали. Сейчас идет естественный слив. Вот мы там выехали, вот, вот с той э, ложбинки мы выехали сюда. Угу. Там сейчас идет естественный слив. В реку мяс, А там МИАС. Красотеща. А здесь тургояк, А там закат. Красота? Сейчас бы коптер. А я здесь живу. А что ты не сказал, я бы взял? Ты знал, что у тебя есть. Ты не знал, что у меня есть Вот здесь набирают воду для бани. Да, точно. Мелко. Кстати, ее можно спокойно пить. И она очень вкусная вкусная? ну Игорь же сказал, можно спокойно пить я спокойно попил почему ты в Африке так не говорил? и нужен был мне дверь закрывай Значит, друзья, что у нас сегодня в меню? По случаю приезда Романа на нашу южноуральскую землю мы достали креную, жирную, вкусную воблу астраханскую, которая только что привез из Астрахани, и такую же жирную и не менее вкусную чихонь. Все для тебя, Роман. Угощайся. Как ее есть? Вот так прямо? Нет, вот ее, надо, к сожалению, нет ножа, все есть. Супер. А еще я очень рад, что Роман не пьет пиво. Раз пошла такая пьянка, вот это тебе со Шри-Ланки я привез. Ох, ничего себе. Подгончики, подгонщики. А тебе из Судана. О, да ладно? Да. Слушай, а он настоящий? Конечно. Так что это. рыбу. У нас есть нож, ребята. Рыбу сейчас будем. Чуть с суданским кинжалом. Огонь вообще. Все. Подожди, надо же 5 копеечек тебе дать. Ну давай, у нас поменялись, да. рыба на ножик. А так можно? А это что такое? Это, это чай. Раз. Разные сорта чая спасибо большое ну, это подгончик не, ну это... я просто все равно рад, что он пиво не пьет а у Миши он просто огонь смотрите, поделился. как это делается, берешь просто... вот так вот просто... фига фига вот просто вот у так, у да шпекс Шу -шу -шу. так вот огонь. разламываешь Ой, огонь. Я... и ешь икру Шик с отлетом. Вообще, вообще просто. Это, это бомба. Смотри, какая она жирная. Вообще. Ничего не пропадает? Ничего не пропадает. А когда у нас что пропадало? Сейчас, ничего и не не пропадает. Вы, сейчас я люблю. Все, это выполню было. Это все люблю, можно я. есть. Во-первых, говно, во-вторых, мало. Я не пью пиво, я пью Ессентуки номер четыре. Самая вкусная, моя любимая гостяровка. Угощайся. Спасибо большое. Пиво допью. Сначала свое, потом общее. Попробую тоже. Конечно. Ну конечно, под пиво было бы круто. Жалко, Игорь мне пиво не дает. Да. Хорошо, что Рома пиво не пьет. Мы, значит, в Екатеринбурге. Раннее утро мы собираемся на рыбалку. Миш, ты первый раз на зимнюю рыбалку идешь? Да. Как будешь рыбу ловить? Сначала надо посверлить Просверлить? Посверлить йод, да, да. А потом достать удочки. Потом а нужно к себе ведло, а Потом убрать спокойно. Все? Я поймаю улыбку. Я поймаю улыбку. Ну что, Миш, сам будешь лед сверлить? Да. Как думаешь, тебе тяжело? Ты за Ну ладно, пойдем. Выбрали наше самое рыбное место. Сейчас будем делать отверстие. Понял? Там иди в ящики. Сейчас Тимофа тебе даст шабалу. Давай покурить. Вот так вытаскивай вот эти все. Сейчас. Вот, вытаскивай. Надо. Легкотня. Легкотня, только не вот такие, а то у нас больше нету. Понял? Варишки не мочи. Легкотня, говорит. Вгибаешь на Сколько толщина, Леха? Только сантиметров. Давай, Мих, что там у тебя? Человеки. Человеки. Ага. Пойдем. Вот сейчас сидишь, ждешь. Когда у тебя рыбка будет клевать, у тебя вот так вот удочка будет делать. Надо быстро ее вытаскивать. Прямо резко-резко. И тогда. Рыбу поймаешь. Надо сидеть очень долго, потому что рыба, она не знает где ты сидишь. Ей надо сначала найти тебя. О, давай, давай, Трутим. Трутим, крутим, крутим, крутим. Да, быстрее, быстрее, рыба сейчас уйдет. Я когда начинал снимать, у меня была GoPro, и картинка всегда была такая трясущаяся. Знаете, идете, с сами себя снимаешь, рука хочет, не хочет, трясется. Вот мне здесь сейчас подогнали стабилизатор электронный. То, о чем я хотел очень давно. Потому что, имея даже обычный телефон, смартфон, ты можешь снимать со стабилизатором, как суперпро. У тебя не будет никогда трястись рука. У тебя всегда будет четкая, плавная картинка. Взяли, открыли, откалибровали чтобы у тебя телефон был более-менее ровно. Зафиксировали, включили, и штука готова к съемкам. Оп. А дальше ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь ходить, прыгать, бегать, снимать, или ты, каким бы ты ни был рукопопом, ты всегда будешь снимать плавную и четкую картинку. Теперь у меня есть стабилизатор для телефона. Буду снимать таймлапсы, можно ставить на стол, можно ставить слежение, можно настраивать углы, крутить телефоном, как ты хочешь. Весит 500 грамм, работает до 20 часов без подзарядки. Если хотите такой же стабилизатор, VILTA-M называется, по ссылке в описании компания dadget.ru. Помнишь, может быть, в интернете раньше такой прикол был с курицей, у которой голова все время находится в одном положении, как бы ты курицей не мотал. Вот. Теперь у меня есть примерно такая же штука, только для айфона. Давай, опускай сюда. Целься, целься. Вот так. Все, садись, будем ловить сейчас. Молодец. Ждем поклевку. Ну что? Давай, хватит. Че, горячий чай? Да. Чтобы похолоднее был? Ага. Так, еще, еще капельку добавлю. Давай, добавляй. Чуть-чуть. Все. Все. Все. Вкусный чай. Ага, очень. А бутерброд с салом. Не очень. Не пошел, не понравился? не понравился, не пошел. Нравится рыбалка? Да, выбала, она встает. Да. Но пока нету еще, да? Но, может пока еще и рыбы жаснули, а, а некоторые рыбы пошнулись. Понятно, может быть, но пока ждем. Скручиваем удочку, собираемся домой. <связывая> да, сегодня наш день. Да, пару часиков посидели и все. Че, где рыба? <связывая> Там. <связывая> Все рыба до дальнего кордона. Оставили потомкам? Все, да, все. Рыба осталась, на... пускай растет. Все, выходим. Ну что, наш пустынный волк, Мерседес, стоит в Екатеринбурге. Конечно же, это не наш, наш где-то в Буркина Фасо ездит. Мы приехали сейчас пострелять из лука. Леша, с кем мы на рыбалку ездили, сейчас покажет нам мастер-класс стрельбы из лука. Давно не стрелял, вот хочу вспомнить. У него есть лук прикольный, блочный, новый, и он сейчас научит нас. Не так быстро, как ты думаешь. Вот, значит, чем ты занимаешься свободное? Отработай время. Отработай время, да. Свободное, отработай время. Перестреливаешь луки? У тебя сколько луков сейчас? Ну, два. Ну, два. Ну, два, Один. это значит, что... Один в деревне там. А, я понял. Это Сколько сил у него а, килограмм? 60 фунтов. Это 60 фунтов. 27 килограмм. От ворот до ворот сколько получается? 25. 25? Стрела карбон. Блейд. Так. Mm -hmm. Сколько одна стрела стоит, если ломается? 600 рублей. 600 рублей. А лук сколько такой стоит? 60. Ну, 60. это ты его здесь покупал? Нет, я заказывал. У тебя Лариса-то увидит это видео, как думаешь? Нет. Нет? То есть можно сказать, что лук стоит 60. Uh -huh. Так, пристрелка. По синей пробочке. Чуть выше. Сколько стрел уже убьет? Из этих пока еще ни одной. Старые, все прошибал. нижняя пробочка. Вот он, чинь гаджгуб. тебе? еще стрела, стрела. Человек-охотник. Укладывается с 30 метров в 4 сантиметра диаметр. Кружочек. Но это тренировочные стрелы, не охотничьи. Охотничьими эффект Итак, будет чуть, -чуть это... другой. Но у тебя там качественнее просто стрелы, а эти хуже немножко, да? Что... Нет, эти стрелы лучше. Что а, лучше? Наконечников нет, сейчас надо наконечники. А, черт, да. Вон на мишени валяются расстреливания. Я сяду за расстреливания. Смотри, иди. Смотри. Это через вот этот. Это пробивает вату, да? Да. И пробивает лист да. металлический. Да. да. Сколько он? 3 миллиметра? Да. Вот так. Будешь пробовать? Да? Давай только сблизиться. Да, тебе надо сблизиться. Не, ну я умею чуть-чуть стрелять. Тут своя методика немножко. Давай. В холостую не сбрасывать в любом случае не ну, Вот этот вот релиз. Угу. Когда взведешься, палец вот здесь держишь. Возьми сюда. Чуть-чуть натягиваешь. Вот чуть-чуть так. Ой, много-много-много. И сброс делаешь. Угу. Целится вот пипсайте. смотрите. Она, она у нас целика. Угу по руке бьет, ну не знаю, мне нет, тебе может ударить. То есть вот у тебя должно быть вот здесь вот. это релиз, здесь цепляется тетива, и когда ты готов, просто чик, и все, тетива улетает. Апоциально для булочного лука. Чик, когда взводишься, взводи с двумя руками, и левой, и правой. То есть растяжка должна быть как, как это. Нет, нет. Сейчас пробуем. Теплеси. Валерий, сдержишь здесь. Подожди. Вот это, что лежало на полке. Угу. Давай аккуратненько. Взводишь, на, на отправленных мешай. Видно? Так, так, у меня целик не вижу. Тихо, вот это тихо тихо. Благо не видеть. Валенок, кстати? Угу. Здесь. Валенок попал. Валенок попал. Не, у меня на самом деле есть небольшой страх вот об эту штуку ударить. Я не... просто раньше, когда стрелял, у меня вот здесь вот все время синяк был. Не было. Да, да, да, да, потому да. что это у меня сейчас, видимо, небольшой страх остался. Еще постреляйся отсюда, чтобы тебе распознать. Тяжело ну, уже стало в руке. Я э... уже стало тяжело. Ну, да? ну не привычки. Просто я говорю, я вот, поскольку помню, я вот ну, всегда вот так вот делал. То есть это чуть проще, наверное, было. Попробуем еще. Попробуем еще. Опа! Да, так, левее. Левее, Цельсия. Есть. Смотри, иди снимай. Иди снимай. Видишь? Результат журнала, барабана. Целюс левее, правда? Да, левее. А где-то вот. Ну как раз вот сюда где-то. Надо я перенастраивать, я пока не готов настраиваться. Я хочу его расслабить. Ага. Мой первый лучший трофей. Фанта. Купи, друзья. Роман идет с а я иду с мыслью, что покойно только снится. Роман. Это песок, что с тебя что то уже сыпется? Старею. Видишь, Или с меня? Старею. Пусть это будет с меня. Не буду тебя расстраивать. Но <сосы> твое вообще видишь. Давай. Welcome. Нет. Я ж буду непроницаемый телефон. Только после вас, сударь. Гостям у нас почет. Ой, сколько. Ай, хорошо. О! Хорошо, что ведра Да, отлично. О, сейчас хоть за это, за кололо. Первый раз не кололо. Хорошо. Ребята, в честь приезда Ромы Королева, мы сняли баню и купаемся в проруби. У -у -у! Ура! Любишь, У -у -у! Прорубь, ура! Ура! ура! Брево! 10 Вот такая баня на Тургаяке. Прям, сколько? 15 метров до проруби, ну а летом, сколько, 3 метра? До воды? Нет, не 3 метра. 2 метра. 2 метра, ну вот 2 метра летом, зимой 15 метров до проруби. Шик, и виды, конечно, сидишь, паришься. Еле сил хватает смотреть в окошко, потому что пар хороший, но все равно наслаждаешься, он закатывает. Вообще не, но... не, не паришься. Вообще, не, паришь, вообще да. не паришься. Вообще не паришься. Сидишь, смотришь в окно и вообще не паришься. Да, круто, очень круто. Я тысячу лет хотел искупаться в проруби после бани. Просто в прорубе искупаться как-то меня не тянуло, а вот после бани хотел, и никак что-то не было возможности. А Игорь говорит, так приезжай, у меня а есть. Я считаю, вот я считаю, что следующим этапом нужно обязательно искупаться без бани в Ну Но это мне не так, что ты Это, это да. совсем другой эффект, это да? совсем другой эффект, это вообще другое. Это ты будешь чувствовать себя, через 10 минут как заново родился. Вообще пум. Это комплимент ресторана за ваши крутые видео. Полкиломини. Это полкиломини а от шеф-повара. Комплимент и шеф Пробуйте, это очень вкусно. Спасибо большое. Я не М -м -м -м. М -м -м -м. Макс, это что-ли в винном соусе? Нет, без разницы. Уголь, Мацик, дай пить. Друзья, значит, смотрите, э, мясо славится своими производствами и количеством своих производств. И вот одним из заводов, которые есть в мясе, является предприятие Ивека МТ. Это автосборочное предприятие Ивека. Так вот, э, владелец этого завода учился раньше в Германии и настолько полюбил пиво, что со временем он устал с друзьями летать в Германию и решил просто построить здесь и ресторан, и пивоварню. Поэтому идемте сюда и посмотрим, какой здесь вариант. Сегодня у off кара и still count wins when they got it, on off record Let take advantage. I was on off deals. Tell for quote. On off I still want act, not the ghost. Не, роль то это у тебя, я промежу. Которая была не сосиска, а с куриным шашлычком. С куриным да, шашлычком? Да. Но, но я хотел попроще выглядеть. Приятного аппетита всем. Да, как это называется? со снегом из манго. Со снегом. Со снегом из манго. Теперь посмотрите вот на эти глаза. Миша. Как тебе снег из манго? Так, друзья, вы находитесь в в Хаус. Рязанцев вилч. Да, Рязанцев Виллидж и Миас Таун. Рязанцев Village in Mias Town. Я уже сдался, что а. твое оружие кончилось. Да, Здесь я, вот, я... Я... Я знаешь, вот в, в интернете подаюсь. Так. я купил вот такую карту? Это Scratch карта, да? Стирается какая-то? Да, стирается. Вот мы начали с Максом стирать, но еще они стирали. Только вот, вот тут начали. Это где ты был? Это где я был, да, еще Африка не тронута, Европа. Европа, как стирать? Кажется, надо Европу всю, сначала объехать, но взять ее просто всю стереть, да? Ну вот этих стран их не стереть. Но ты в Европе же наверняка везде был? Нет, не везде. Бал на Балканах не на был. На Балканах не был. Вот да. я тоже, на Балканы интересные учил. На Балканах не был. И у меня не тронут, а, здесь только штаты, Мексика, несколько стран здесь и здесь Эквадор. Угу. А Оля еще Перу. А с... карта твоя или семейная? Моя. А, то есть ты снимаешь, стираешь только там, Сколько где ты был. А эту женщину я не знаю. А эта карта чья такая. это мне Оля подарила. А здесь что надо делать? Здесь надо просто смотреть на нее и юваться. Все это. Может наклеивать страны, где. Самые большие это Россия. Должен смотреть и гордиться. А здесь что-то много, России, Россия, Россия, Россия, Россия, ты, 4, ты должен, ты должен деле, 4 раза было, гордиться. Какая была идея, можно было поставить типа флажки такие, то же самое, по принципу, ага. поэтому хотел сделать еще флажки красные, чтобы можно было Но ну, флажков не хватило. Денег на флажков не хватило. А, деньги закончили. Так и запишем. Можно вот еще вот выставить, мне очень важно, потому что вот очень многие диванные райдеры, которые смотрят мои видео у меня на канале, они говорят, что вот эти подводные охотники, лошары, они всю рыбу выбивают, они там вообще нам не дадут ничего, мы ничего поймать не можем. Ребята, чтобы убить хотя бы немножечко той рыбы, которую вы видите, нужно было вот столько времени провести под водой, столько лет потратить на это, на это увлечение, столько лет провести, чтобы что-то там убить. Поэтому не думайте, что просто каждый, кто взял ружье и ласты, нырнул и надубасил там рыбы очень-очень много. Мы потратили это очень много лет своей жизни для того, чтобы хоть что-то начать научиться. Добывать, не убивать, а добывать. Федерация подводного рыболовства России. То есть это официальная организация, которая занимается именно Конечно. подводным рыболовством, да? Конечно, мы минимум два месяца проводили под водой в год, угу. для того, чтобы что-то там надувать. Друзья, вы находитесь в гостевой комнате нашего дома, которая Оля называет кладбище техники. Но на самом деле эта комната была сделана исключительно для гостей. Она, как вы видите, с отдельным входом. В нее попадают люди, которые живут в разных часовых поясах, которые приезжают к нам в гости. Ну или, по крайней мере, так планировалось. Но один человек ей воспользовался точно. Один раз. Один раз. За 9 лет. То есть да. зашел Пожелый без спроса. Просто эта дверь была закрыта, он зашел. Да. он просто отсюда он приехал ночью, зашел, спокойно лег спал, да, и утром ушел. Нет, и утром уже пошел, вышел уже в эту дверь и. А вы уже знали, что он приехал или конечно Нет, ну нет, мы знаем, мы же оставили ему ключ, он а, я зашел. Вот. То есть ключ не спрятан под ковриком. Я нет. Как я раньше было, да, Записка, мама, ключ под ковриком. Я. Сегодня здесь будете жить вы. Супер. Пошли дальше. Здесь Оля готовит, здесь мы едим, здесь мы смотрим телевизор. Вот, собственно, и все. А там, друзья, у нас второй этаж. Там у нас частное пространство, которое. Запрещено снимать моей женой. А вон ту штуку Игорь выцеганил в Сьерра-Леоне у хозяина отеля, в котором мы жили. Причем реально выцеганил. Да, выцеганил. да, да. Угу. Ну что, покажи, какую ты купил доску. Я не купил, мне подарили. Подарили? Реально подарили. Классно. Я что считаю, написано? это лучший сувенир. Что написано? Я дословно не переводил, но я так понимаю, что заботливый муж трудолюбивую жену. Я говорю, отдайте, это будет лучший сувенир из Африки для меня вообще. Отдайте. Я а меня угу. отдали. А хотите я секретов сказать? Она стояла в подселение. Она стояла, Утром спускается, он стоит и говорит, что делаешь? Он говорит, вешаю. Ну я здесь не место, где место. Да нигде не место. А еще я люблю покупать тарелки. Вот видишь, что я целую кучу, которую надо поделать. Я их не люблю вешать, но еще люблю покупать. В первой о, тарелке, о, в первой о, тарелке о, когда о, я летел о, из Гана через Маракеш, о, да. вот эти две крайние тарелки я купил из Маракеша. Причем ну, покупил да. я их по 10 евро за штучку. Представляешь, 700 рублей за такую тарелку. Марокканские вообще очень красивые. вообще. Но они, они чем-то похожи на узбекские, вот Но на эти. Да, же. потом я полетел э, в Узбекистан, а, и в Таджикистан. Mm -hmm. Из Таджикистана я привез вот такую вот фрук, фруктовницу, которая, собственно, используется по назначению. Вот это национальные цвета. И, а из Узбекистана я привезу красную тарелку. Да. А потом мы поехали в этом году в Иран и в Иране мы купили вот такое блюдо. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это иранское, да. Прикольно. А это. А это тоже уз... узбекистанское, да? Это тоже из Узбекистана. Это из Самарканда? А они даже стреляли, там он рассказывал, в чем разница, что да. типа Самаркандские тут типа, такие. такие. да? Вообще прикольно. А, типа, а, а вот это Изарана, да. да. Изарана и вот те, которые в статуэтке там стоят, тоже, тоже Изарана. Прикольно. Да, мы это мы в таком шикарном месте покупали вообще. Вот да, да, это Я купил в Узбекистане вот эту красную тарелку, но а? это не традиционные цвета. То есть у них красного цвета нет в росписи тарелок. У них вот синий и белый. И в Саджикистане тоже синий и белый. И я вам сейчас скажу, мы же их реально используем. Все, кроме этого. Это лаган на, для плова. Мы действительно используем по назначению. Когда мы готовим да, с друзьями плов, мы их оттуда снимаем, накладываем туда плов, едим, раскладываем, то моем и ешьем обратно. Мы, мы вообще молодцы. Вот так вот. А вы там в этом гадость всякую вот спишите, что доллар не дал за шлепок. Не говорите! И пишите, что мы мажоры. А мы все сами, сами бурдом. Вот чем отличается блочный лук от обычного? Вот ты это, когда посмотрите. блочный звенк, ты потом просто его можешь, можешь держать туда да. хоть сколько хочешь, там да, минуту, да, да. все, то есть ты чем нет, больше взводишь, тем тебе легче, самое, самое сложное в начале, но обычного лука, наоборот, чем больше взводишь, тем да. тяжелее, тут да. ты И не можешь долго стоять, сразу, блядь, чё, нам покажи, как ты, мастер, давай, класс, пошла дальняя стрельба, стрельба на да. большие дистанции, Иди, а сиди, ты, видите, куалет на ворота открываешь, нет, Где да? ворота можно открыть, ага. в тот цех, но там вагон стоит, о -о -о, да что это не села? Да что не попала на жизнь? Ты сюда села? Нет? Нет, я туда провалилась. А уже... Ой, <-то> нормально? Да, все хорошо. Вот в России запрещена охота с луками, с арбалетами, поэтому приходится коситься везде. Да, тренироваться на бутылках и валенках. Смотрим, размер мишени приравнен крепчику Давай, как будто в стоял, стоят, даже беленький. 30 такой. метров на рябчика. Дал выжить. Но он даже не поймет, что реально такая штука пролетит. Подумает, иточка упала. Но на самом деле, если стрела попадает в цель, то стрела ломается, рушится. То есть от нее ничего не останется. Она попадет либо в дерево, либо в землю. Может. Все равно а животное прошьет скорее всего. Прошьет, конечно. Четко попал. Первая стрела пристрелочная, ушла на 3 часа. Второй четко в шею, а третий вот под попу, рябчик, хвостик один остался. Так, вот смотри, это специальный специальный пенопласт, вот смотрите, глубина проникновения через, Читай. что у нас? 100 миллиметров. 100 миллиметров пенопласта и дальше ватт. Пенопласт это ПВХ резина. А, это резина? ПВХ? Да, пенопласт шьет вообще стрела становится потому что когда первое пойдет пробивание стрела начнет гнуть и во втором получится пробивание ее может в эту сторону то есть стрела ломается давай давай прошила насквозь что 3 миллиметра, наверное металла 100 миллиметров резина То стрела в помойку, да? Вот, соответственно, стрела сломалась. И перья. Броду ничего. Только подточить. С наконечником ничего не произошло. Мастера лучной стрельбы показал нам мастер-класс, как надо стрелять из лука. Все, где у нас разрешена где в Европе разрешена из лука стрельба? Так и на вольерных хозяйствах и в России разрешена. То есть, зверь, который вот на... Искусственного воспитания. Ага. согласовывается с охотоведами или с хозяином, с хозяинами, владель, владельцем хозяйства. Угу. И производится охота. В разрешена. разрешено. В Беларуси разрешено. В Еще где-то. Еще, еще где-то. Где Все хорошо. Да. Утро okay. в Мясе начинается с того, что мы жарим собокозубого тунца собакозубого Такого... тунца. тунца, которого Игорь сам подстрелил на Мальдивах Не, и на привез, На Мальдивах. ну, рядом, недалеко недалеко от Мальдив, в Индийском да. океане, недалеко от берегов Индии, скажем так. Да. <класс> Обычно просто у нас всегда так утро начинается, ежедневно. С жареного тунца, со стейков жареного тунца. Просто мне сказали, что все это начинают я взял. Понятно. Ну что я могу сказать, Красиво жить не запретишь? Мы Славе просто Волкову хотим привет передать, он очень просил, что он сам его привезти. привез? Я привез, но Рома сказал, что его надо съесть. Так что виноват может... испортился. Я ни в чем не виноват. Ну, что я могу сказать? Внутри он сыроват, вот видно прям, а снаружи горячий. А как известно, горячего сыра не бывает. Да. Доброе утро. Тебе принесли завтрак. Класс. Собака Собакозубый тунец, родом из мяса. Поймали в Это озере Тургаяк. Да, в реке поймали. На Мальдивах нельзя охотиться на рыбу, там никто не стреляет. Это все здесь. Ничего себе, Попробуй, попробуй, попробуй, скажи. Сейчас. Как это называется? Эндемик, да? Эндемик, эндемик. да, эндемик, эндемик, Это эндемик. Он живет только на территории города Миас. То есть он выше там мелком туда не проходит он слишком большой. Угу. А ниже там уже засоряется вода и он там просто умирает. Поэтому он живет только в реке Миас на территории города Миас. Это эндемик. Шикарно. Да. Миаский собака тут у Пришло время возвращаться в Екатеринбург, спасибо этому дому, едем в другой дом.